Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители нашего канала Центра Сан-Гейтс. И сегодня у нас передача незапланированная. Незапланированность состоит в том, что у нас на связи Лос-Анджелес и Григорий Макарон – трансформационный коуч из Лос-Анджелеса. Основатель и ведущий первой русскоговорящей школы самопознания в Лос-Анджелесе, которая называется Клуб Баланс. Ну, и мы сейчас перейдем к разговору с Григорием, но тема нашей программы сегодня заключается в том, что в Соединенные Штаты долгожданный гость приехал, которого зовут Олега Детский. И Олег Годецкий является создателем особой программы. Эта программа называется ⁇ Психология третьего тысячелетия ⁇ и он создатель этой уникальной, можно сказать, программы. И вот он сейчас провел, с, просто с невероятным успехом провел такой семинар в Лос-Анджелесе, который буквально вот на днях закончился. И Через буквально пару дней он будет у нас в Чикаго. Но вот в преддверии этого визита и у нас будет двухдневный семинар 1-2 числа, 1-2 августа Это семинар будет. И вот мне хотелось поговорить с Григорием, а что это был за семинар, кто такой Олег Гадецкий и в чем уникальность его программы. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с удовольствием поделюсь этой информацией потому что с Олегом Гадецким я знаком очень давно. Еще в 2010 году мы списались, звонились и должны были сделать, ну, осуществить его приезд. По какой-то причине не состоялся, но вот сейчас а, с довольно большим успехом прошел он. И я, наверное, Миша, если вы не против, я немножко расскажу про Олега Гадецкого а, по имени так как он из России, Олег Георгиевич, Он известный в России, странах СНГ и в Европе. Психолог-тренер. Он руководитель международного образовательного проекта, как вы сказали, «Психология третьего тысячелетия». Он кандидат философских наук. Он разработчик уникальных психологических программ по личностному развитию человека. Он также автор книги о «Лучшие психологические методики» или «Что делать, когда не везет». Вторая его книга «Законы судьбы. или Три шага успеха к успеху и счастью». Олег работал в правительстве России. Он имеет более 17 лет профессиональной психологической практики. По итогам 6 международного фестиваля звезд психологии и психотерапии и 3 международного фестиваля звезд западной и восточной психологии в 2008 году был признан лучшим психологом тренера Возглавляемый им проект является некоммерческой социальной структурой, которая призвана помогать в решении актуальных проблем общества и человечества. Вообще у Олега, вот мы сегодня с ним провели, ну, почти что полдня вместе, много разговаривали. Видите, у Олега есть а, Гадецкого. У него своя точка зрения психология. И, в принципе, те люди, которые следят, может быть, за современной психологией, могут согласиться, и, может быть, вы согласитесь, Миша, что, несмотря на то, что нас, особенно в Америке, окружает очень много людей успешных, у которых есть деньги, у которых есть успех, но многие эти люди по-настоящему не являются счастливыми. И вот как раз... Точка зрения Олега как нестандартного психолога, а психолога в основе учения, которого лежат ведические знания, является то, я целиком с этим согласен, потому что стою на той же платформе, что в наше время мы потеряли связь со своим высшим началом, так как мы не являемся материальной единицей, то есть мы не являемся физическим бытием у которого где-то есть душа, а мы как раз являемся нематериальной вот этой вот единицей душой, которая получает в этой жизни опыт физический. Но средний человек, особенно даже успешный, очень мало об этом нефизическом своем бытие знает. И это напоминает как айсберг. Большинство людей знает о себе только внешне. Они видят себя в зеркало, они знают свое физическое ее они имеют свой ум, а вот знаний нематериальных о том, как работают законы Вселенной истины, средний человек не знает, если он не занимается регулярной работой. А так как, ну, я знаю, в обычных школах таких знаний не дают, в институтах таких знаний практически не дают, это только те люди, которые идут учиться, скажем, специальным, специфическим знаниям и получают то что получается, мы постоянно нарушаем законы Вселенной, и так как мы нарушаем эти законы Вселенной, как результат у нас получаются проблемы со здоровьем, у нас получаются проблемы в отношениях, и у нас получаются проблемы в нашей социальной реализации, в нашей работе, в наших финансах и так далее, и так далее. Вот Но... почему, к сожалению, мы видим э, столько э, несчастливых людей, столько алкоголизма, наркотиков и так далее. Да, я хочу добавить со своей стороны, я с Олегом лично не знаком, но мы знакомы, косвенно будем так говорить. И у меня есть его, конечно, практически все лекции, и его семинар, и вот, который проходил у вас и будет у нас проходить. И вот интересно, я как-то смотрел в одном из частей этого семинара, Довольно большая аудитория, несколько сот тысяч... Несколько сот человек сидит в аудитории. И вопрос такой... Вот Олег сидит на сцене, он задает такой вопрос. А вот поднимите руку те люди, которые получили счастье от того, что им в школе преподавали синусы, косинусы, тангенсы. Особенно мне нравятся катангенсы. Вы знаете... Ну, ни одна рука не поднялась, по всей вероятности, в зале не было математиков. А потом следующий вопрос. А теперь поднимите руку. Кто знает, что такое закон счастья? А как быть вообще счастливым? И, в принципе, это ведь и есть предназначение любого человека. Ведах так и сказано. То есть, действительно, ну вот, как-то так получилось, что нас учили не тому... Чему, для чего мы предназначены, и это как раз-таки самое главное. Ну, а мы, Миша, с вами вообще ранены, потому что мы провели значительную часть нашей жизни в стране Советов, у которой вообще была двойная идеология. То есть была одна идеология, которой нас воспитывали любить страну, любить социализм, который мы не понимали, где громили с духовным, где была дуальность, нас обманывали все. Была одна политика внешняя, была политика одна другая внутренняя. Поэтому мы вообще равны. Это да, это правда. Но вот на то и нам дана эта жизнь, чтобы постигать все-таки законы. И, кстати, возраст здесь совершенно не помеха. Мы начали заниматься и вы, начали заниматься вот познанием так сказать, себя, уже достаточно зрелом будем так говорить в возрасте, но тем не менее сегодня тогда еще, кстати, не все было открыто, сегодня гораздо больше все доступно, открыто, гораздо больше сейчас таких людей, которые могут об этом рассказать. Вот как раз-таки Олега детский, один из них. Ну и расскажите все-таки о том семинаре, который прошел на вашей территории в Лос-Анджелесе, и это будет, наверное, какое-то ну, подсказка тем людям, которые находятся здесь, на нашей территории, территории Чикаго. Опять же, я... Ну, мы, так сказать, откроем небольшой секрет, дорогие друзья. Дело в том, что у нас будет с Олегом программа на радиоцентре гейтс буквально через два дня. Да, в четверг у нас будет такая программа, и вы сможете на самом деле послушать эту программу. Более того, даже в живом эфире, если вы пойдете на... Наш сайт, это тройное W, sungatesradio.com, sungates, солнечный оборот, на конце буква S, sungatesradio.com, там внизу страницы есть плеер, мы об этом потом напишем, естественно, и в Facebook, и в YouTube, наши программы записываются все, и те, кто смогут послушать в живом эфире, милости просим, кто нет, послушает это все в записи в архиве. Итак, э, Григорий, в чем заключается все-таки этот семинар, на котором вы, разумеется, присутствовали? Ну, смотрите, я могу поделиться своими личными э, эмоциями, потому что я там был, с одной стороны, как участник, а с другой стороны, сам как тренер. И я знаю тоже, как и вы, Миша, я знаком с Олегом, его работами давно. Обычно у него такие большие тренинги, тренинги, пятидневные где происходит очень глубокая трансформация. Это он специально сделал для своей выездной модели Лос-Анджелес и Чикаго, два двухдневных семинара, вебинара. И они очень эффективны. Почему? Потому что у Олега есть очень сильная программа, своя программа, которую он создал. Она, как я вам сказал, провидическая. в основе лежат знания века. У него есть программа, которая, кажется, он называет «Четыре шага». То есть четыре шага, которые помогают человеку изменить свою реальность. Я вам попробую объяснить, о чем идет речь. Смотрите, современная психология в основном нацелена на какие-то определенные аспекты жизни. На карьерный рост, материальное процветание, повышение эффективности. И люди ищут инструменты, при помощи которых они могут этого добиться. И посещая тренинги, семинары, становятся успешными в бизнесе. Но начинаются конфликты в семье, или в отношениях, или в коллективе, или портятся, или нет удовлетворения от достигнутого. Видите, Олег считает, и в принципе я тоже целиком с ним согласен, что результат потери, вот все наши проблемы, они связаны с тем, что у нас потеряна связь с нашим высшим началом. Почему? Смотрите, Миша, у каждого из нас встретим 100 триллионов... Клеток. Я надеюсь, нам не звонят сейчас люди, которые слушают нашу программу. Вот. Но, тем не менее... Хорошо, да, про прошу прощения, слушаем вас. У, нас у каждого человека есть около 100 триллионов клеток, которые работают без нашего малейшего участия. Мы постоянно получаем колоссальное количество информации. И вся беда заключается в том, что у нас нарушена эта связь, у нас нарушен внутренний контакт с внешним очень мудрым миром. Отсюда все наши проблемы. Mm -hmm. И э, есть, вот по теории Олега, есть э, два способа отношения к этой удивительной энергии мира. Можно относиться к этому как эгоист, то есть как Человек как жертва. Если что-то происходит, мне это не нравится. Если что-то происходит неприятное в моей жизни, я это отвергаю. Человек старается поменять обстоятельства. Скажем, если к нему приходит болезнь, он старается вылечиться. Если у человека сложность в отношениях, он старается, как правило, поменять другого человека. Есть второе более разумное, второе, более разумное отношение к жизни. Это позиция смирения. Позиция ученика. То есть мы пришли в этот мир познать, кто мы. И если что-то происходит в этом мире, что нас не устраивает, мы должны понять, в чем урок. И тогда происходит концентрация не на внешние перемены, а на внутренние. То есть если, скажем, человеку пришла болезнь, то он может понять, какие законы естества он нарушает Почему ему пришла та или иная болезнь? Если у человека, скажем, не складываются отношения, скажем, не складываются супружеские отношения, плохие отношения на работе, или не складываются отношения с детьми в семье, что ему надо поменять у себя? То есть происходит дезориентация. И вот на этом вебинаре Олег рассказывает законы Вселенной, как это работает, и помогает людям на собственных примерах понять, как им нужно перестроить свое отношение к жизни собственной. И прямо на вебинаре происходят удивительные трансформации. Это не просто какой-то теоретический материал, а он просто работает с живыми людьми. И тут же в зале все участники становятся свидетелями, как каждый человек лично начинает эту трансформацию. Очень у него уникальная такая система работы с людьми. И Каждый человек практически вовлечен. И тут же мы видим, как в первый день, буквально прошло несколько часов, как разыгрываются вот эти драмы, когда он помогает людям найти свои жизненные вирусы. Что им надо поменять? И тут же они прямо в зале, кто со слезами, кто с, со своими эмоциями, анализируют свою жизнь. И тут же видит, где он нарушал эти законы, и тут же приходит, что самое удивительное, Миша, приходит внутренняя интуиция без какой-либо подсказки ведущего, что надо поменять в жизни. То есть получается, что тут же на тренинге человек как бы подключается через свою интуицию к законам Вселенной и начинает считывать информацию, вау, что я нарушал. Тут же, скажем, выходит женщина, у которой не складывались отношения с мужчинами. Женщина в возрасте, я так думаю, лет под 40. И довольно красивая. Но она все время тут же рассказывает, что у меня просто не складываются отношения. И когда ее подключает ее высшему я, она тут же дает такую тестемолию, говорит, я не умею мужчинам давать, я их критикую. Я постоянно неправильную с ними политику. Полагаю так, полагаю так, что до такого тренинга она во всем, естественно, обменяла мужчин, поскольку, естественно, кто себя обвиняет, это кто-то виноват, а мы-то все всегда хорошие, белые, пушистые, да? Да, Миша, это то, о чем я говорил, это первая позиция, которая называется позиция жертвы, когда человек живет, обвиняет всех, и вся... Своих проблем. Так ему вот, удобнее, так. так ему удобнее, потому что так он ни в чем не виноват, все вокруг. Вот, и тут же происходит вот эта вот удивительная глубокая трансформация буквально с первых часов, и она как бы вовлекает весь зал. Я неоднократно это наблюдал на его тренингах, которые я смотрел, э, так сказать, через видео программы. А здесь я имел возможность это наблюдать уже в очередь. Он большая умница. У него есть своя позиция, очень уникальная методика, как вести. Он ведет тренинг, как постоянный диалог. Очень тихо, спокойно, умея настроить людей, как хороший оркестр. И с юмором. И он сразу же как бы, он проникает в сердце и заслуживает доверия. Поэтому люди, как цветочки, открываются и не боятся. Как же все... Буквально с первого часа такая удивительная атмосфера создана, что люди забывают, что ты находишься среди незнакомых людей, и появляется какая-то поддержка, тепло зала, и люди раскалываются корректно. Очень приятно наблюдать, поэтому я как тренер это оцениваю, как высшая форма мастерства. Вы для себя что-то подчеркнули? Думаю, так. Конечно, смотрите, мистер, смотрите, любой, Тренер – это вечный ученик, и нам всем обязательно нужно слушать мастеров и обсуждать, разговаривать. Мне приятно, что Олег предложил мне провести тренинг в а, их а, программе, а, поделиться своими знаниями. Но я, вне всякого сомнения, подчеркнул для себя интересные моменты. Потому что смотрите, что мы делаем, ведь мы же ищем пути трансформации – и точно так же, как растет, скажем, ежедневно наука в своих достижениях интернет и скорости, точно так же ежедневно меняются методики воздействия на человека. А мы тренировались время и Моя программа, например, называется квантовая перепрограммирование сознания». Поэтому каждый мне интересно было очень проговорить, спросить и узнать. Но смысл, возвращаясь к этому, Олег большая умился. И я истинно, искренне советую любому человеку, у которого есть любые проблемы а, в деньгах, здоровье, финансы, социальные какие-то, или человек не может проявить себя, или у человека есть какие-то планы и они не реализуются, придите. Он, знаете, что очень здорово сделал Миша. Я хочу, чтобы услышали и вы завтра переспросите или когда у вас будет встреча. У него построен тренинг так, что он приглашает всех. И первых два часа люди могут посидеть, не оплатив, по Если я не ошибаюсь. И если они решат остаться, то они могут оплатить и остаться на два дня семинара. И вот за эти два часа происходит удивительная трансформация уже зала. Понятно. Дорогие друзья, я хочу еще отметить о том, что... Ну, к во-первых, к счастью, что нас посетил действительно такой человек, как Олег Гадецкий. К сожалению, он все-таки уедет, но еще к большему счастью, я хочу сказать, Григорий Макарон-то ведь остается, он все-таки в Лос-Анджелесе, он свой. Я хочу сказать, что ко всему прочему, обращаясь к нашей аудитории, ну и хочу сказать о том, что мы будем встречаться с Григорием, и он нам расскажет. Во-первых, он скромно умалчивает о том, что на самом деле он создатель школы восстановления внутренней гармонии семейного счастья. А это вот то самое главное и самое важное, о котором как раз таки в Григорий, говорили. Поскольку в бизнесе человек может быть успешным. Но я помню еще очень и очень давно, общаясь с таким тоже достаточно известным человеком Сергеем Серебряковым, он неоднократно подчеркивал... Я элементарно могу определить, почему бизнес разрушается, почему в бизнесе нету, скажем, не достигнута та вот возможность получения профита, прибыли, которые люди ожидают. И как правило, что самое интересное, начинаешь задавать вопросы, а как у вас в семье? И люди спрашивают, а какое это имеет отношение? Как у нас семья? Бизнес это бизнес, семья это семья это разные вещи. Так вот, Серебряков всегда говорил: ребята, жена это лакшми. Лакшми это мы знаем, богиня благосостояния. И у вас должно быть все в порядке в семье, тогда у вас и в бизнесе будет все в порядке. Ну, вы как раз этому обучаете, насколько я знаю. И я вам хочу сказать, вы попали в точку. А когда ко мне приходит клиент, а я работаю с людьми из разных стран мира через 5 день, то первое, что я делаю, я изучаю его, его семью, его детство, его бабушек и дедушек. И буквально через а, полчаса я уже про этого человека все знаю. И я могу помочь ему увидеть его вирус. И вы абсолютно правильно сказали. И ничего нет отвлеченного. Это все равно, что знаете, если человек не моется, то он всегда будет грязным, он будет грязным на работе, он будет грязным в отношениях, он будет грязным в здоровье. Точно так же, если у нас есть внутренние наши, как я говорю, тараканы, то эти тараканы проявляются во всех сферах нашей жизни, и они мешают нашему счастью. Поэтому вот такой тренинг как делает Олег Кадетский, такие тренинги, как и я делаю за работу, они направлены на то, чтобы прийти к внутренней гармонии не симптоматически, как наша медицина занимается для лечения симптомов, а мы изнутри находим, где эта проблема, и причину, исцеляется и измеряется. Хорошо, наверное, Григорий. Ну, я очень рад о том, что мы все-таки нашли с вами время, дорогие друзья. Это действительно, можно сказать, небольшая победа. Почему? Потому что, ну, Григорий очень занятой человек. И мне, кстати, он выступал э, вот в программах, когда еще я вел программы на живом радио города Чикаго. Азари, но... Азари. Да, Но это было достаточно давно, но сейчас проще. Мы сейчас в интернете, э, и в интернете у нас есть побольше времени. Вот, поэтому мы без сомнения будем встречаться и с Григорием. Ну, а по поводу... Вот такого семинара, который пройдет у нас в городе Чикаго, 1 2 то, что можно пожелать тем людям, которые э, знают и теперь уже узнают больше об этом, ну, побывать на этом семинаре и на себе проверить, э, как, скажем, будет меняться отношение в семье, на работе, в бизнесе и так далее. Я полагаю так, что это э, во всех сферах нашей деятельности, правильно, этот, а, помогает, это помогает этот тренинг. И если вы не против, я просто повторю информацию, которая может быть полезна для людей. Безусловно, да, конечно. Тренинг пройдет с 1, 1 и 2 августа, это, по-моему, суббота и воскресенье, да. с 11 утра до 4 вечера. Тренинг пройдет по адресу 429 Пингвин Ин, это улица Дерпил, 6001, 6001, парк Уэст Клабхаус. Ну, это я, эту информацию, Григорий, я прошу прощения, я повторю больше. Я все-таки местный, я знаю, как тут все, так сказать, где это находится и как это произносится. Я могу сказать, что это совсем буквально там, не знаю, ну в 10 минутах езды от того места, где находится вот наш центр Сан-Гейтс, это совсем рядом. Но мы об этом будем еще раз. Когда мы выставим нашу программу с вами в YouTube и в Facebook это все увидят. И мы дадим информацию эту. Она уже, кстати, везде у нас в Чикаго доступна. И в Facebook, и, на, кстати, на сайте Годецкого на его страницах, это вся эта информация, все расписание есть. Поэтому, да, поэтому все это замечательно. Мы еще будем повторять. И, дорогие друзья, приглашаю вас, ну, для начала, перед э, таким семинаром, четверг, в час тридцать по времени города Чикаго. У нас уже есть время. В Лос-Анджелесе это 11.30. Ну, а в Москве, скажем, надеюсь, нас будет слушать и в России. Это, ну, не надеюсь, все таки Гадецкий оттуда, из России. Будет начало плюс восемь, да, это 9.30 вечера, 21.30. тридцать. Так что, дорогие друзья, до встречи в эфире. Григорий, вам огромное спасибо. Это было познавательно, интересно, и я очень рад встрече, ну, в первую очередь, с вами. С Годецким мы встретимся послезавтра. Вот. Спасибо большое, Я Григорий Радович, и я еще раз хочу обратиться к вам, Если вы оказались сейчас на волнах этого замечательного радио, и услышали то, о чем мы говорит, это не случайно. Случайных вещей не бывает. Воспользуйтесь этой возможностью и побывайте на этом тренинге. Тренинг по, тренинг по деньгам, по нашим американским понятиям, очень недорогой. Он стоит, по-моему, 150 долларов за два дня. Да, в начале, если я не ошибаюсь, можно прийти на первых два часа, кажется, областно, как было. И вы сделаете большой подарок. Почему? Потому что ваша жизнь... Или жизнь ваших близких может кардинально измениться к концу первого дня. Так что удачи, вам и Спасибо за то добро, которое вы несете. Свет, знания людям. И не всегда приятно с вами встречаться и быть соучастником ваших добрых дел. Всего доброго. Мне нравится слово соучастник. Я хочу сказать, это все, естественно, взаимно, но, по сути, мы с вами не то, что, я бы не сказал, мы там свет, это все понятно, свет вот несут учителя вы, а моя задача как-то вот соединить э, вас как учителя, Олега Гадецкого как учителя с нашей аудиторией, которая, кстати, может позвонить нам по телефону 847-226-9956. И более подробно узнать о расписании, о месте прохождения. Ну и как, не знаю, может быть даже и пообщаться с Олегом Годецким. Кстати, в живой эфир мы принимаем звонки. А Еще раз телефон. 847-226-9956. И у нас есть еще Skype. Те люди, которые не могут нам позвонить по разным причинам. Это Сангейтс опять же солнечные ворота на конце буквы С 108 такой скайп пожалуйста задавайте вопросы и мы с удовольствием на них ответим еще раз Григорий большое вам спасибо и до новых встреч спасибо большое и вам большое удачи! спасибо за нашу триллион взаимно